Так, я с вами, мы, э, я не знаю, вот на самом деле у меня почему-то такая тупость, что у меня снимать начал плохо. Так, я не знаю, где мы, если что-то мы на самом деле появились в, в, в вертолете, ну там, в, в обычном, и я должен был, ну я помер, короче, и я такой умный, просто. Ну вот так что это такое? Я не знаю, что здесь надо делать. Это я просто только что нашел эту брыню. А, вон там шерсть. Что то за этой шерсть должно быть? верил в свою жизнь но я верю в спасение если честно но не до такой же степени так и если честно я сейчас просто иду в обратную сторону потому что я не знаю куда нам надо было идти так ну ну уж точно не сюда хотя Лифик его знает. Наверное, всякий случай. Чуть проверил. Ты вообще что здесь делать? Это как я понял, это неровность, хм. так что во Еху уже тоже тоже твои. наверное видели откуда я пришел угу здесь повсюду ничего нету я опять западня надоел надоель свои слышите меня вы так мы должны были десантироваться это я знаю точно. Так без западни, без западни действую. Так, я вот здесь появился. Но не появился, а я вышел отсюда. Так, гуляем. Идем вперед. Как я сейчас не выберемся отсюда? Так не для этого это не сущно для этого. Короче, я не могу быть полной. <свят> этот за этот заодно, этот заодно со мной. Их учитесь. Я убежал отсюда. Да, я убежал отсюда. Ну то все, блин. Пойди, вот все. Я убежал <смех> от них. И мне это понравилось. Я сейчас прыгаю, прыгаю, думаю. Кстати, если ну, я выложу видео, и я там не скажу всем пока, подписывайся на канал, типа такого что-то, да? То, не быть, это у меня такой Ну, бандикам, короче. Он меня почему-то снимает по 10 минут. Я не знаю, как мне быть снимаю. Что я делаю? Я бегаю вокруг этой крепости. Я знаю, где-то здесь должна быть деревня. Так вот, я к чему. У меня ну моя пруга, да, через которую я снимал, у меня почему-то она вообще просто все. Ее надо покупать теперь. А я не могу, ну, блин, просто, просто, ну, не судьба мне, по ходу дела. Купить ее. Так, та, Да, да. Мы должны были просто появиться. Ну, вот там, где-то на крыше. Я спрыгнул с нее. И вот теперь вот все в принципе вот мы появляемся в этой деревне кстати хотя ладно вам не интересно будет, наверное. ну вот в принципе все Здесь <coughs> я построю себе дом буду жить как принц коней сюда добавлю и все будет все отлично так что Всем спасибо, всем пока, с вами был я, Скайзаки, подписывайся на канал, ставьте лайки и всем пока.